Друзья, мы будем показывать как мы настраиваем машину зодж с полем 60 на 40 ну вот такого плана да то есть вот машина включилась мы ставим в рабочий режим берем вот такую стропу хотя машина в принципе не сильно предназначена под эту часть Покажи изнанку. Вот такая часть. Два слоя. Уменьшаем немного скорость, потому как на такой толщине с обычной ниточкой немного может некорректная машина работать. Ну, опять-таки, эта машина не предназначена. Я подал на нитку обычно сороковка, три Поэтому вот так. Обычно чем толще свой, соответственно, тем медленнее скорость, тем толще иголочка, мы заметили, не поменяли ни иглу, ни нить, мы изменили только скорость. Давай поменяем на комплект уже, ну, смысла не вижу мучить машину насильно. Сейчас будем показывать, как происходит замена, да то есть то, что мы перестраиваем машину под пришивание металлической этикетки, то есть эти вапы предназначены под пришивание пуговицей, соответственно мы можем ее перестроить на пуговицу. Ну, мы, кстати, на этом комплекте можно одновременно пришивать и пуговичный комплект, вот, и соответственно пришивать металловарнитуру. Соответственно мы делаем программу, пишем на машине и жизнь хороша. Вот сейчас показываем то, что происходит. Друзья, мы потратили буквально 20-25 минут, это опять-таки с поиском дополнительных шайб Компания «Олегплан». Мы умеем такие вещи делать уже на автомате. Обращайтесь к нам, будем рады, подписывайтесь на канал. Всегда с вами Александр Чумаков.